Впервые вижу твои губы так близко, когда они вместе, по краю рта, образуется весьма пошлая складочка. Это ребятушки, можете целовать экран. Уже все? Теперь этот монитор будет липким. Теперь все? Поцеловали? Ha <laughs>